Пасхи уже приближался, И во время вещери Христос Полотенцем обоясался, В умывальнице воду принёс. Знал Иисус, что разлука близка, Смерть идет по Его следам, но, склонивши голову низко, Ноги мы ученикам. Запыленные с грубою кожей, Омывал он их чистой водой, Отирал полотенцем Сын Божий. В этот вечер был только слугой, Пес смотрел на него с удивлением. Нет, не будет того во век. Ты, Господи, стоишь на коленях. Предо мной я земной человек. Никогда моих ног не умоешь. Пес не знаешь, что делаю я. Не ты счастье со мною, если я не умою тебя. Я готов, Иисус, я согласен, руки голову мой мою. Не ты чист, только ноги от грязи, я водою тебе оболью. Я готов, Иисус, я согласен, Руки голову мой мою, Не тыщи столько ноги от грязи, Я водою тебе оболью. Праздник Пасхи уже приближался, И во время, Вечерик Христос Полотенцем обоясался, В умывальнице Воду принес Знал Иисус, что Разлука близка Смерть идет По Его следам Но склонивший Субтитры